Всем привет! Если бы миссию невыполнима, снимал канал Animal Planet. Вот что называется настоящий внедорожник. Вы потратите свою жизнь впустую, если не будете выглядеть так же круто в свои 73 Похоже, что это видео как-то попало к нам из параллельной вселенной Если ты постоянно что-то случайно ломаешь, не переживай, для тебя тоже найдется работа. Тот момент, когда даже собака играет в бильярд лучше, чем ты. Я немного понимаю по китовии, и они просят передать тебе привет. На некоторые вопросы мы никогда не найдем ответа. Кажется, эта кошка смотрит слишком много фильмов с Томом Крузом. Похоже, что Джек Воробей уже никогда к нам не вернется прежним. Go Okay. You're doing, you're doing, Dude, yeah, this is fine. easy. Oh. <laughs> John?